Со стороны, со Победы, это у нас конечная будет, а ну да, получается конечная часть маршрута. Платформа Победа. Это будет уже Киевское направление. То есть у нас в принципе, если так брать, то с север на юг путь-то пролегает. Ну там с разными петляниями, конечно. Ну заодно посмотрим, как она вообще записывает в звук, когда диктуешь, это долго да ладно. Слышно, все равно будет. можем немного посмотреть по сторонам что тут у нас в принципе я думаю может быть просто какие-то включения делать в определенные, когда чуть что-то поинтереснее ну, будет Не, я хотел момент ну да. А то, да, все, друзья, до следующего да. включения.